Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Меликов Низам. И сегодня я буду собирать зимний букет на каркасе с манжетом. Манжет у меня сделан из шишек. вот получился каркас? Значит, Из цветов у меня будет, значит, брасика, амарантус, гиперикум, орхидея. Хамелацу, синарея, фисташка и сосна. вот такой вот зимний букет с манжетом из шишек что бы хотелось отметить да, в данном букете данный манжет в целом можно делать из шишек разного вида да, здесь я такие достаточно виднятые использовал можно брать маленькие можно их переворачивать задней стороной можно наоборот переворачивать другой, более такой вот спокойной стороной внутренней также можно эти ряды значит, да, вот я здесь постарался разбавить амарантусом да, то есть он у меня идет и в композиции и выходит сбоку так, разбавляя такую монотонную, да, фактуру сейчас я поверну монотонную фактуру шишечек вот, данный букет, значит, я собирал по спирали вот, в целом такая Достаточно тоже фиолетовая, фиолетово-красная гамма, доминирующая. И, значит, зеленые орхидеи я решил все-таки добавить светлого и немножко разбавить вот, такую гамму фиолетово-красного цвета. Вот, значит, что еще здесь я могу вам да, посоветовать с точки зрения именно для того чтобы проявить свой подход да свое творчество манжет вы можете использовать как шишки так и различные элементы возможно это может быть сосна да как элемента делать такие вот пучки и, то есть пучками уже выкладывать, либо же, не знаю, там, дёрен и так далее. Но, в общем, здесь уже можно играться. Самое главное, что тема зимы, да, здесь отыгрывается как шишками, так же с использованием хвойных, то есть сосны. Вот, плюс, дальше цветовая гамма такая фиолетово-красная. Я считаю, что вполне коммерческий вариант для салонов и флористы очень могут использовать работу с манжетами. Спасибо большое, то, что были со мной. Если данная композиция вызвала у вас какие-то эмоции, если вам понравилась данная работа, ставьте лайки, пишите комментарии на все интересующие вас вопросы, пишите, какие темы вам интересны, чтобы мне раскрыть, да, потому что флористика достаточно широка и очень много различных тем и техник, которые мне интересно поделиться с вами, друзья. Так что жду от вас обратной связи и до скорых встреч!